Вы это еще не закон. Вы еще не солнце. Вы еще не бог и царь Вы еще не, не надо. президент. Не Может надо. быть. Мы видим вас, мы Лединым кандидатом в президенты. И я посмотрю, что сами сотворят. Как с груди надо. Вас так замочат, что мало вам не покажется. Только. Ну мы вас выделим, обязательно, вы будете упираться, но мы вас выделим Но я еще и посмотрю, что с вами делать. из вас котлеты сделают Понимаете, у вас даже последняя, если есть какая-то собственность, просто у вас ее отберут Рейдеры нет на вас на натравят, полихату на вас натравят, суды на вас натравят Вот все это будет Малоговорит, Валерий Да, малоговорит отберу. отберут, отберут малоговорит да. И выкинут на улицу, и пойдете по городу Москва.